Дорогие белорусы, дорогие земляки, вось и отходится 2016 год, який был вельми непростым для наших семьяв. Видовочно, что экономичная ситуация не полепшилась, и мы выходим в наступный год, не маючи великих иллюзий, что стание она лепшей. Але в этой ситуации мы не повинны падать духом, мы должны отстоять свои экономичные правы, мы должны змагаться за их, потому что белорусские улады, на жаль, не могут справиться с этой ситуацией, и ту отказность за экономичную ситуацию, которая есть на сегодняшний день в Украине, их попробуют прокласти на плечи простых белорусов. Не погаджайтесь с примусовой подпиской, не дозволяйте, как ваших детей посылали на бульбу, не удельничайте у неких коллективных бесплатных субботниках, отстоивайте свои правы каждый день. Потрабуйте адуладов, чтобы она давала нам махчимость спокойно жить, вольно дыхать и отчувать себя беспечными. В наступном 2017 году, я думаю, нам будет крыхлепее, когда мы будем держаться своих близких, родных, свояков, коли мы будем разом отстоивать свои правы. Живе Беларусь, живе 2017 год, только разом мы сможем добиться лепшей будущей для себя и для наших детей.